Сегодня мы с вами пройдем учебник 2 класса, учебник по Единобожью, Таухиду от Министерства просвещения и образования Саудовской Аравии. Итак, от а Таухиду, от а Таухиду. А -таухиду. Это единобожие. Единобожие – единство Всевышнего Аллаха Сухану в поклонении. Итак, – первое полугодие, осмауллах его сыфатуху. Здесь первая тема, важная тема это имена Всевышнего Аллаха Субхану и его сыфаты, его сыфаты, его качества. Раббуна вахидун. Первые слова, которые мы читаем, это Роббуна вахидун. Наш Господь один. Один и единственный. Гу Гуаллаху. Он Аллах. роббуля алямин. Господь всех миров и мирозданий. Раббуль алямин. Раббун вахидун. Гуаллаху. роббуля алямин. Второе. Аллаху вахидун, Аллах Он один, единственный, фи асмайхи, в Его именах, в в Его качествах и атрибутах, фаля мислелаху, и нет подобного Ему. Нет подобного Ему, или похожего на Него. Аллаху вахидун фиасмаихи, Асмайхи, в Ассифатихи, фаля мислелаху. Третье. На Мы поклоняемся одному, лишь одному. Аллаху, субханава тааля, ля шарика ляху. У которого нету сотоварищей. У которого нет сотоварищей. То есть нет у него ни партнеров, ни сотоварищей. Ни в ком он не нуждается. Ля шарика ляху. Поэтому мы говорим ля шарика ляху». Нет у него никого. далилю. И на все наши слова, на все наши слова обязательно здесь в этом учебнике будут приводиться «далиль». Обязательно доводы будут приводиться из Кур'ана или Сунны. Вот «далиль» нужно привыкать вот к этому слову далилю и доводом на наши слова, на то, что мы прочитали, Слова Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, Куль, Гу Аллаху Ахад, Скажи, Он, Аллах, Субханава Тааля, Один Единственный. Аллаху Самад, Аллах Ас-Самад, Самодостаточный. Лям Ялид, Не рождал Он, Валям Яуляд, И не был рожден, Валям Якулляху Лаху Куфу Ван Ахад, И нет никого равного Ему. Нет никого равного Всевышнему Аллаху Супанава Тааля. Это сура Алихлас, хляс 112 сура. Искренность. По поводу разбора этой суры у нас есть отдельный урок. И вы можете внизу по ссылке посмотреть разбор этой суры. Итак, мы сказали, что Аллах Супанава Он один единственный в своих именах своих качествах атрибутах и с ним никто не сравнится и нет подобного ему и нет у него сотоварищей партнеров и ни в ком он не нуждался и далиля на наши вот эти все слова Сура аль ихляс кульгу аллаху ахат аллаху самамат лям я лидуалям неулят увалям я кульлягу куфуван ахат теперь первое упражнение я читаю со своей семьей суру алихлас ссылка будет внизу под этим видео на эту суру кто хочет ознакомиться с этой сурой и в этой суре мы перечисляем все имена и качества всевышнего Аллаха субханаху ватааля здесь нужно перечислить качество имена всевышнего аллаха субханаху ватааля и поразмышлять над нашим создателем. Кто он такой? Кто такой Всевышний Аллах? Возьмите шарх суры алихляс, Прослушайте этот шарх. Или прочитайте этот шарх. И обратите внимание, как делают ученые толкование этой суры. Далее мы переходим на второе задание. Ураттибу Аль-Джумаля аль, аль атия Здесь я должен тартип сделать. То есть у меня есть четыре предложения. И я должен их... Соединить, переставить местами и соединить в одно большое предложение. Первое это у нас Вахуаля аля Инкадир, Потом второе Вахдахуля шарикаля». Третье «Лягуль мульку валя лягуль хамд». Четвертое «Ля и ляга и Здесь нужно поменять местами вот эти предложения, чтобы у нас получилось одно целое и полное и законченное предложение. Что будет первым, что будет вторым по порядку, что будет третьим, что будет четвертым. Аль-Ас Илляту. Вопросы. Манилляди на Абудуху. Кто тот, кому мы поклоняемся? Делаем айбадат на Абудуху. Вахдаху, одному единственному. Ля шарикаляху, у которого нету сотоварищи. Кто это? Манилляди на Абудуху, Вахдаху. Ля шарикаля. Нужно здесь ответить. Это Всевышний Аллах وتعالى, тот, который, кому мы одному единственному Ему поклоняемся, и у которого нету сатоварищей. Второй вопрос. Маддалилю Аля Вахдани ятилляхи ТА'АЛА. Какой далиль на единственность Всевышнего Аллаха Субханахуталя? Нужно привести далиль. Я вам сказал, что «далиль» нужно привыкать теперь. На любое слово, на любое, на любое предложение у нас должен быть «далиль». Значит, вы должны теперь знать, какой «далиль» на единственность Всевышнего Аллаха. Об этом мы говорили уже, именно касательно суры «Алихляс». Далее. «Аллаху архаму Новая тема. Аллах спанаталлах архамуррахимин. Аллаху спанаталлах самый, самый, самый архам. То есть архамуррахимин это самый тот, кто проявляет милость, милует, самый милующий, самый милующий из, все, из всех проявляющих милость. Архамуррахимин. Что это означает? Милость она заложена во всех нас. Во всех нас. Во всех животных, во всех людях, во всех махлюках. Милость заложена во всех махлюках. То есть мать по отношению к своему ребенку испытывает милость, Отец по отношению к своему, своим детям испытывает милость, рахма. Но Аллах по отношению к своим созданиям, по отношению к своим созданиям, Аллах упустил больше всего проявляет милость. Больше всего проявляет милость. Аллах Субханал по отношению к созданиям. По отношению к своим созданиям. Аллаху архаму рахиминь. Мин Давайте же посмотрим, какие же милости мы можем наблюдать. Мин Из милости Аллаха. Инзалюль Кур'ан. То, что Аллах Субханал не спасла нам Кур'ан как руководство для всех миров. Инзалюль-Кур'ан – это руководство для всех миров. Инзалюль-Кур'ан – послание Кур'ана. Далее. Ваирсалюн-Наби'и – Мухаммадин, саллиллаху алейхи вассалям. И также одна из милостей, еще одна. И еще одна милость Всевышнего Аллаха, субханаваталя – это то, что он послал Набия, Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляму увещевателя, увещевателя, который пришел с, с вестью. Это Мухаммад, саллилаллаху алейхи вассалям. И Аллах, субханава сказал УАМА арсальнака илля рахматан». Смотрите. «Вама сальнака далиль». И как обычно, далиль из суры Аль-Анби'я. Сура Аль-Анби'я. Аллах, субханава говорит УАМА арсальнака». И мы тебя послали о Мухаммад иля рахматан лиля алями, Как милость для всех миров. Милостью для всех миров. Рахмат иля рахматан лиля Алямин. Значит, дорогие мои, дорогие ученики, мы с вами узнали две милости. Это первое, то, что Аллах Спанталя не послал Коран. А второе, то, что Он послал к нам Набия. Мухаммада саллалаху алейхи его саллама, да благословит его Аллах и да приветствует и сказал Далиль и далилем Вама арсальнака арсалнака илля рахмат алямин мы тебя не спасали как милость для всех миров милость для всех миров мир ахматиляхи также второе из милостей Аллаха ан халякана фи ахсанитаквин мы это знаем сура от тенивас Сура Аллах спонталя говорит, что мы создали человека в самом наилучшем облике. В самом наилучшем состоянии. Фи Ахсани Таквин. ан халякана фи Ахсани Таквин. То, что милость Аллаха, то, что Он создал нас, халякана, нас создал в наилучшем творении. Третье. Миррахматилляхи инзалюль матари, инзалюль матари Матар это дождь. То, что Аллах, это из милости Аллаха, это из милости Аллаха, не посылание дождей. У инбату, инбату Аззарай, и. и то, что произрастают растения, инбатус зарай то, что дождь, не сходит с небес. И произрастают растения, различные травы, различные злаковые, различные деревья, различные кустарниковые, различные цветы. Вот это вот тоже рахмат Аллаха. Это рахмат Аллаха. Значит, мы с вами узнали милости Всевышнего Аллаха по отношению к нам. Это то, что Аллах не спаслал нам Кур'ан, руководство и, и прямой путь, и потом отправил к нам. Посланника Мухаммада, салли Аллаху, алейхи вассалям. Затем, то, что Аллах, субханаталя, нас создал в наилучшем облике. И то, что Аллах, субханаталя, нам не посылает дожди и произрастают растения. И то, что произрастают растения. Мы с вами узнали пять милостей Аллаха, субханаталя, по отношению к нам. Первое упражнение. Якулю расуль саллаху алейхи вассаляма, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал рахимуна и рахман Этот хадис мы уже разбирали. Внизу под этим, под этим видео будет ссылка на этот хадис. Вы сможете ознакомиться с этим хадисом более подробно. Потому что здесь часть хадиса всего лишь приводится. А там длинный хадис. Мы разбирали этот хадис, поэтому... Кто хочет изучить, запомнить, заучить его, он должен будет перейти по ссылке. Расулласлаху алейхи вассаляму сказал, Ар-Рахимуна, Ярхамухмур ар Рахман. То есть те, которые проявляют милость по отношению к друг другу, по отношению к животным, по отношению к окружающим, помилует их Аллах Сухану. Ярхамухмур ар Рахман. Ар-Рахман милующий помилует их милующий значит будешь проявлять милость по отношению кому-то и аллах спана таля одно из его имен ар-рахман он сам проявит к тебе милость смелуется над тобой и рахман ар-рахиму и рахман бита унима мать муати то есть здесь я со своими со своей группой мы должны вытащить на стахриджу файдатай. Две файды. Две пользы. Мин хадис из этого хадиса Сумма Нактубуха. Сумма нактубуха. Потом мы должны их записать. Алиф. Первая Файда. Это уже подсказка. Рахматуль Халик, Мин Асбаби, Рахматиль-Халик. Смотрите. Милость это из причин. Милости Аль-Халика, Создателя. Аллах Субханава проявит милость к тем, кто делает милость. Это первая файда. Далее нужно будет уже самим написать, самим написать еще две файды. Нужно посоветоваться со своей мамой, со своим папой, со своей бабушкой, со своим дедушкой, со своим братом, со своей сестрой, со своими друзьями какую мы пользу можем вытащить из этого хадиса. И, как я сказал, будет внизу под этим видео ссылка на этот хадис, где он был более развернут, более подробно. Вы можете посмотреть, и, может быть, вы там найдете для себя эти две файды. Эти две файды. А может и больше. Иншалла. Далее. Далее. Следующее задание. нашат. Второе задание. Внизу вы видите предложение. Написано много предложений. Из этих предложений мы должны выбрать три и поставить в левый кружок. Записать и вставить их в пустоты. Первое. Ихья уль арды. Оживление земли. Ихья уль арды – это оживление земли. Второе. Халькус самавати. Сотворение небес. Халькус самовати. Третье. Ашамсу шамсу Ашамс Аш солнце и луна. Четвертое. Инзалюль-кур'ани. Неспослание Кур'ана. Атаму Вашарабу. Атаму шарабу Ат ва шарабу Еда и питье. аль Ночь и день. Инзалюль матари, инзалюль матари, не послание, дождя, и последнее Ирсалюн Наби'и Мухаммадин, Саллаллаху алейхи вассаляма. послание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалляма, как увещевателя, как увещевателя, как вестника Всевышнего Аллаха Субхана. Мухаммадин саллиллаху алейхи вассаллима. Значит, здесь мы должны из этих вот перечисленных предложений, мы должны взять именно, вытащить следы милости Аллаха. Еще раз перечисляю. Оживление земли, создание небес, солнца и луна, неспосылание Кур'ана, еда и питье, ночь и день, неспосылание Дождя и послание Мухаммада, саллиллаху алейхи ва Отсюда мы должны вытащить те слова, которые мы уже с вами проходили в нашем уроке. Которые уже мы с вами затрагивали. Здесь очень много перечисления милости Аллаха, но вы должны вытащить именно те, которые мы с вами уже до этого проходили. Вытащить эти милости и вставить их в. Пустые ячейки. Баракаллау фикум. Следующее. Аль-Ас-Иляту. Аль-Ас-Иляту – вопросы. Здесь два вопроса. Первое. ман архамур -рахимин. Вопрос вам. ман архамурахимин. Кто? самый-самый-самый проявляющий большую милость ко всем своим творениям? Ман-Архамур-Рахимин. Кто же он? Дальше второе. У аддиду мин асари рахмати Здесь я перечисляю следы милости всевышнего Аллаха Субнаваталля. Здесь у аддиду перечисляю три, три милости, три вещи из милости всевышнего Аллаха Субнаваталля.